Привет-привет! Сегодня у нас тренировка на все тело, и мы будем работать по времени. 40 секунд работы, 20 секунд отдыха. Для выполнения упражнений тебе понадобится какой-нибудь утяжелитель. Это может быть гантеля, две гантели поменьше, гиря, либо баклажка с водой. Упражнения мы выполняем блоками по два, и первый блок упражнений у нас выпады и бежец. Показываю выпады. Я сейчас покажу без веса, но мы их будем делать с весом. То есть мы делаем шаг вперед, опускаемся вниз. Помним про колено. Опускаемся вниз и возвращаемся. И меняем ногу. Новички вы можете делать без веса, если вам тяжело. Продвинутые делаем с весом. И второе упражнение конькобежец. То есть мы перепрыгиваем в сторону и нога у нас уходит назад и обратно. То есть мы имитируем вот это вот движение бежца, который валит в гонке. Если тебе нельзя прыгать, ты делаешь шаг в сторону, но опять же ты делаешь не вот так, на полусогнутых ногах, слегка наклоненные в сторону. Раз, два. И ты как бы слегка подприседаешь, если ты это делаешь без прыжка. Я оставлю таймер и мы работаем. Готовы? Погнали. Помним про колено. Стараемся, чтобы оно было четко над пяткой и не смещалось вперед. сигнала отдыхаем и у нас конька бежит работаем на свой личный максимум ты можешь делать медленно если тебе тяжело главное отработать все 40 секунд погнали начинаем медленно пока тело поймет специфику движения напоминаю кто не может вы просто делаете вот такой вот перешаг кто может перепрыгивать, перепрыгиваем. И потихонечку ускоряемся. Это очень крутое упражнение для ягодиц, для стабилизаторов колена. Ну и для бедер, естественно. Закончили. Отдыхаем. Еще два раза. Сегодня чуть полегче. Сегодня я хотя бы могу говорить во время первого блока. Готовимся. И по сигналу мы уже работаем. Не воруем от себя время. Лишние секунды. Работаем от сигнала до сигнала. Работаем максимально быстро, насколько ты можешь без потери техники. До сигнала. Закончили. Часы мне тут показывают пульс. И что-то я ощущаю, тренировку потяжелее, чем часы мне показывают. Погнали. Помним, по сигналу мы уже работаем. Начинаем медленно и ускоряемся. Как будто бы мы реально участвуем в гонке, которую мы хотим выиграть. Я размахиваю руками для баланса. До сигнала. Закончили. И у нас еще один раунд. Восстанавливаем дыхание. Вдыхаем носом. Выдыхаем ртом. Готовимся. Погнали! До сигнала погнали. Работаем. Бежим. До сигнала. И у нас минута отдыха. Следующее упражнение у нас отжимание с узкой постановкой рук. Вам всем уже знакомое, поэтому не буду напоминать. Готовимся, у нас осталось 6 секунд. Погнали. Кто не может отжиматься, вы ложитесь, упирайтесь руками и поднимайтесь. Но вы до сюда уже дошли. Вы прошли стабилизацию силы, силу. Вы уже должны это делать. Иначе я буду думать, что вы и филонили до этого. Два месяца. Хотя бы два-три раза вы должны отжиматься. Можно медленно. Главное все 40 секунд. Закончили. И следующее упражнение у нас а, альпинисты, джампинг джек, джек вместе. Не знаю, как сказать. Мы ноги широко. Мы подпрыгиваем. Одна нога а, внутрь, вторая идет вперед. И обратно. Кто не может, делает шагами. Работаем. Кому тяжело стоять на ладонях, можно стоять на кулаках. Правда, у меня подскользит. капец. Кто не может прыгать, вы подшагиваете, Возвращайтесь, подшагиваете, возвращаетесь. Дорабатываем до конца. Закончили. Блин, у меня такие мокрые пятна. Так скользят руки. И у нас отжимания. Фу. Никто не обещал, что будет легко. Это третий блок. Готовы? Отжимаемся. Делаем максимум, который можем. Продвинутые должны сделать минимум 10. Новички сколько могут. Но старайтесь не, не останавливаться. Пускай вы сделаете 3, но мы должны двигаться все 40 секунд. Просто очень... Ярко. Закончили. Фух. Вот мне нравится тренировки. Чем тяжелее, тем быстрее они как-то идут. А то те одноногие упражнения из стабилизации так медленно казались, а это так быстро. Готовы? Погнали! Стараемся, чтобы у нас бедра не перекрашивало. Корпус у нас ровный. Дорабатываем до конца. Пару секунд осталось. До сигнала закончили. Фух, еще один раз. Пол тренировки прошло. Осталось ну, пол первой части для продвинутых. Так как продвинутые после вчера уже знают, что им придется это все еще раз повторить потом. Новичкам нет. Не жалеем себя, мы в этом вместе. Мне тоже тяжело, каждый работает на свой максимум. Давай, выжимай себя, не жалей себя. Закончили. Фух, сейчас тебе кажется, что тяжело. В конце этого блока ты удивишься, насколько легко тебе станет уже делать эту тренировку, насколько ты станешь сильнее. Готовы? Погнали. Блин, мокрые руки скользят. Работаем. Двадцать секунд еще. Не жалеем себя. Плечи горят, я знаю. До сигнала. Фух. Фух. Класс. Ты чувствуешь плечи. Ты чувствуешь кор. Класс. У нас минута отдыха. И третий блок. Следующий блок у нас тяга и жим, вам знакомое упражнение, и второе упражнение берпе Но покажу, как делать правильно. То есть мы опускаемся вниз, отпрыгиваем, опускаемся на колени либо полноценно, отжимаемся, возвращаемся, встаем, подпрыгиваем, встаем и подпрыгиваем. Новички подпрыгивают вот так, продвинутые подпрыгивают, поджимая колени. Кто не может прыгать, вы опускаетесь. Отшагиваете, отжимаетесь, подшагиваете и встаете. Никаких хлюпаний вот так вот животом на, на пол быть не должно. Погнали! Но сначала у нас тяга и жим. Работаем. Ускоряемся. Держим темп максимально, максимально для вас высокий. Новички могут делать медленнее, продвинутые делают. Не знаю, минимум 30 вы должны сделать за 40 секунд. Закончили. И у нас берпе. Берпе это очень сложное технические упражнения, поэтому лучше делать медленно. Но правильно, чем спешить и делать, вот как я вижу, когда они вот так вот волной клюпаются на пол. Это просто ужасно. Погнали. Уперлись. Отпрыгнули. Отжались. Поднялись. Подпрыгнули. Подпрыгнули. Присели. Отпрыгнули. Отжались. Подпрыгнули. Колени к груди. Это сложнее. Отдыхаем и повторяем еще два раза. Часы показывают изи, изи, блин. Я не знаю, что они от меня хотят. Готовимся и по сигналу уже начинаем работать. Закончили. Отдыхаем. И у нас перпи. Изи, блин. Погнали. Отдыхаем, и у нас еще один раз, а потом добивочка. Готовимся и работаем. Плечи уже должна ты чувствовать. Закончили, и у нас еще один раунд гёрпи. Помним, медленно, но правильно лучше, чем быстро и неправильно. Погнали. закончили Фух, отдыхаем быстренько пьем воду я ставлю таймер и мы будем бежать бежим маленький бег то есть не такой а очень маленький мы маленькие шажечки мы как будто бы втаптываем не знаю глину утаптываем но нам важно бежать максимально Быстро и бежать мы будем две минуты. Я оставлю таймер. Две минуты это сколько? Сто восемьдесят секунд, да? Шучу, сто двадцать. Готовимся. Побежали. Максимально быстро, как только можешь. Не можешь бежать, тебя съедят зомби. Кому нельзя вообще так делать, вы просто очень быстро шагаете. То есть вы шагаете. Кому можно, те бегут. Бежим, бежим, бежим, бежим. Ускоряемся. Я знаю, что ты можешь. Даже если ты думаешь, что ты не можешь... Ты можешь. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Еще 40 секунд. Дышим. Глубоко. На 3-4 шага вдох, на 3-4 шага выдох. Не замедляемся, ускоряемся. Ускоряемся. 10 секунд, ускоряемся на максимум, на самый максимум, и еще быстрее, и еще быстрее. Закончили. Фух. Итак, для новичков все продвинутые повторяют всю тренировку еще один раз. Да, да, да, да. И отпишитесь в чате. Сколько раз вы сделали? Один или два? Если вам совсем плохо, сегодня делайте один. На следующей неделе уже делайте два. Как раз 40 минут. Новичкам одного достаточно. И увидимся завтра. Пока-пока.